Адыгейская притча, наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему. Я дам тебе три совета, которые ты должен выполнять всю жизнь, никогда не здоровайся первым, каждый вечер кушай сладкое, каждое утро надевай новую обувь. Через некоторое время отец умер, Сын начал выполнять завещание отца, никогда не здоровался первым, каждый вечер кушал сладкое, каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь, с ним перестали разговаривать в ауле, ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал. «Мама, неужели отец был мне врагом, почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила. Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ, никогда не здоровайся первым, означает, вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ, каждый вечер кушай сладкое, означает, проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ, каждое утро надевай новую обувь, означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда Адык не ложится спать, пока не почистит свою одежду и утром она ему покажется новой. Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке, и этот наказ передал своим детям. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.